Блин, це пипец, мне похода по полной писе. Блин, даже надо было два часа я добирался, и блин. Фу, блин, даже видос не снял. Блин, в такой обстановке снимать. Это капец, это просто. Это, блин, меня просто. У меня просто слов нету, чтобы. надо рассказать. Ладно, поехали по новой. Итак, с доброго суток, с вами Виталий Волк, вот, и сегодня в этом видео я вам расскажу про то, что я купил наконец-то на себе новый HDMI-Sky вот он был такой вот идет, вот такой вот прикол, типа, куда я смотрю, я смотрю на э, свой монитор, то есть смотрю, как оно снимается, вот, э, ну, вот смотрите, здесь вот такой, у меня мониторчик, вот, вот такого вот плана, я смотрю, как оно и качество, в принципе, ну, я смотрю, главное, чтобы у меня, получается, не было... Никаких, э, как правильно сказать, никаких э, таких... Я следила за то, что я снимаю, вот. Поэтому вот так. Э, это 10-метровый провод, дожди Буду его подключать к телеку. Он самый прикольный. Давайте распакуем. Я, кстати, его не распаковывали. Вместе с вами посмотрим, как он выглядит. Вот, я здесь уже вижу. Ого, сейчас попробую еще снять. Погоди. Погоди, Вася, погоди. Сейчас я его сниму. Один момент. Сейчас я открою. Вася, ты что? Блин, Смотрите, вот здесь есть вот такой вот прикольчик, видите? Сейчас я вам покажу. Вот. Вот этот, вон. Вон, получается, самый твой. Сейчас я его надо попробовать открыть. Он, получается, склеит банель. Ну, вот он. Вот он, как выглядит. Вот такого типажа. Ну, вот, если вы увидите. Вот так. Можно смотреть на вас. Только я там ничего не вижу. Вот. Ай пахнет. Так, смотрите, здесь есть вот такой вот прикол. Вот, это получается HDMI провод, это сам коннектор вот HDMI. -ский. Ну то есть блин, реально ну, очень круто выглядит, сейчас я его буду тянуть я в ту сторону, то есть вот туды. Вот, а чтобы туда тянуть, это туда надо было где-то 7,5-10 метров. Вот. Э -э, давно хотел купить, почему не купил, потому что не было возможности, да и как-то денег было жалко постоянно тратить последние деньги. Жлобился вот, э -э, по полной программе, но сейчас я попробую его раскрутить, секунду. Я хочу раскрутить, я сейчас вам покажу, какой он, проб, какой он длины, чтобы вы понимали. О, смотрите. Да реально, ну он реально очень здоровый, смотрите, я конечно туда наверное его не дотянул, как я хотел, но я попробую, просто я попробую ради интереса, потому что он предназначен, для чего я покупил, чтобы врубить себе телек и получается смотреть всякие видосы. Даже то же самое YouTube, я могу просто перевести на второй экран. Если я просто подключу как второй экран, на всякий случай, там, если фильмы смотреть, еще что-то. Чтобы не бегать к ПК постоянно, к Монику. А у меня, Моник у меня здесь очень большой, очень, ну, он очень неповоротливый, сам по себе идет. И плюс там провод сам по себе мелкий, он не дает полноценно развернуть его. Да и на столе мало места, чтобы развернуть. Поэтому я решил купить второй, ну, для второго Моника, подключить второй Монику чтобы было все, сделайте уже запутался, это капец полный, это реально полный триньез, вот. Сейчас я всё сделаю, <реклама> как говорится у нас всё дело, ну ось, сделаем всё по-красивесенькому, по-красборти, просто прям как надо. Поэтому вот так вот, поэтому вот так вот. Кстати, напишите, как вам лучше, удобнее слышать или на русском или на украинском. Или я могу и так, и так. Ну, вот, просто на русском у меня больше суржика, но на украинском, ну, в принципе, приблизительно то же самое, но не настолько страшно, как на русском. Вот, потому что русский я скажу честно, я его не учил. Реально, я его тупо не учил, у меня не было такого, такого прикола. Сейчас будем думать, как его закинуть, блин. Как-то закинется туда. А, ну да, закидывается. Теперь надо как-то его словить. Сейчас. Опа. Ну, я вот, вот так вот закинул, смотрите, он туда аж идет. А здесь мне нужно, видели, как я это все делаю. Я даже не знаю, куда вас поставили. Наверное, вот так вот поставлю. Да. Потому что здесь надо будет как-то его ловить. Я, как как оно будет, будем... О, это да все таки А, не надо ловить, я его все таки туда... И... Да. Не может реально быть, это... Ладно, сейчас я секунду, сейчас я... Перервусь, сейчас я втыкну и вернусь, потому что, ну, блин... Я буду очень долго мудохаться с этим самым... С этим всем... Э, сейчас немножечко запылилось, вот... Э, ну, короче, будем сейчас дальше разбираться, я хз. Так, друзья. Итак, друзья, мы все это сделали. <свист> получается, сейчас надо врубить эту штуку Смотрите, что у нас получилось У нас получилось приблизительно вот такая вот штука Сейчас я его отодвину, аж пишет, да Смотрите, вот такая вот штука получилась Все-таки я нашел этот разъем, он там внизу, получается, подключается То есть под сам этот, я думаю, что сбоку она подключается, разъем Но сам разъем идет в, в это самый, ну Короче, с подтелика, получается, вот туда его вверх надо будет тыкать. Не совсем удобно, но тем не менее, будем дальше теперь тянуть сюда. То есть вот так, шу, -шу, шу Вот тудой мы берем, тянем. Тудой мы все тянем сюда. И вот так вот, хоп и будем я не знаю или к Монику сейчас сначала я подключу к монитору посмотрю как оно будет. А потом если все таки не получится буду к тянуть к системнику. Системник конечно не хочу трогать, потому что ну потому что чтобы его трогать это блин ну это надо будет все вытягивать это все опять же минус. Так сейчас я пойду посмотрю сторона идет сюда, эта сторона идет сюда. В принципе, у меня очень много провода, у меня аж на запас хватит. Поэтому я сейчас... Это очень страшные звуки от стола. Я просто его сюда сделаю. Сейчас я буду сам Моник подрубать, смотрите. Вот я ставлю сюда. Вот так вот где-то, вы видели, что происходит. Так, сейчас, секунду, секунду. Тут мне надо все убирать, чтобы мне не мешало. Почему я сразу к этому не додумался я хз, вот, поэтому придется сейчас это все по-быстрому вот, вот так вот иди сюда, это все сюда. мне надо просто, чтобы э, Моника лег на стол, у меня, конечно, на Монику уже есть непонятно откуда царапина, я, я надеюсь, что это не из-за того, что я вот так ложу, как я сейчас покажу, вот. надеюсь, по крайней мере, тихо, вот. В принципе, не должно так быть. Итак, теперь получается мы эту штуку сюда. Мне сейчас надо дать HDMI. Вот он HDMI. Вот, смотрите, я сейчас вам покажу. Вот как он идет. То есть, где-то я должен вот так его, в принципе, втыкнуть. Опа! О, хорошо зашло. Это не зашло, как это вообще замечательно зашло. Опа! Главное, не раз... Долбить. Так, тихо, тихо, тихо. С подножки надо брать. А, так, все. Сейчас будем проверять сам провод. О, отлично. Отлично. Смотрите, вот это у нас выпало менюшка. Это у нас получается, значит, отвечаю, что у нас, скорее всего, уже нашел второй экран. Сейчас, е Сейчас, сейчас, сейчас. А, все, так, сейчас мы HDMI переведем. Посмотрим, найдет ли второй монитор. Посмотрим ли найдет второй монитор. Просто ради интереса. Сейчас мы, получается, сейчас я здесь на ПК. Это придать на экран. А, есть. Вот повторяешь, и сейчас... сейчас я попробую HDMI купить. Сейчас как он называется? То есть, получается, мы заходим в компьютер, нам надо как-то сейчас найти дисплей, я не понял, как он находится сейчас Так, система, так, дисплей, так, нам надо, получается, найти, обнаружить Другой дисплей не обнаружен, блин, да что за херня и налево В принципе, как я и думал, начинается полная сранье Полный сранье начинается она просто второй дисплей не находит. Он просто не находит другой дисплей. Я не знаю почему. Он же должен его найти, по идее. Потому что а май, блин. Ладно, сейчас я пару минут посмотрю и вернусь назад. Блин, этот рендец, друзья, не подрубило. Сейчас я, конечно, хочу еще одну штуку сделать. Исполнить одну штуку. Сейчас, секунду. Телек возьмем пульт. Это не тот. Мне надо другой пульт. Так. Сейчас мне надо, получается, что вы понимали, что мне надо сделать. Мне надо, получается, сейчас, э, надо, получается, где-то вот так. Мне надо обнаружить, где какой я тюнер. У меня просто здесь два телека. Один тюнер, второй у меня, получается, а, это от тюнера. Все, вижу. А, Моника, она не видит. Это, ну, это тюнер, потому что он уже под. Ты вырубайся, Вася. Все. Так, хорошо. Значит, будем делать по-другому. Значит, нам придется к системнику подрубать. Придется подрубать к системнику. М -м, сейчас я найду. Придется блин. Блин, ну это опять, опять же гемор, друзья. Это опять же, это опять же тринкез, Вот. Блин, у меня еще камера садится. Если я сейчас оборвусь, а то, знаете, у меня села камера. Просто, чтобы вы знали. Вот. Сейчас, пару минут буквально. Я сейчас хочу достать системник. Но я не люблю это делать, потому что он и так под натяжку есть. Пес как жалко. Если вы, друзья, если вам реально жалко такой Моник, что он постоянно ложится и, блин. Ставьте лайк, реально. Это, это реально на лайк. Потому что я знаю, что у любого геймера уже сердце заплевает за от того, как я его использую. Реально. Сейчас мы попробуем найти. Я сюда положу. Так, так. Если ты падай, ага. Все, вижу. Пока не дотянуть, да? Нет, нет, ну не падай, Ай. Мне надо сейчас его как-то. Сейчас надо как-то его это самое. Сейчас. Блин, оно еще перрицепилось. Какой-то жмур. Ёбонь. Сейчас, сейчас, сейчас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 Вот он. Только у меня звук перекинулся теперь туда. Я могу сделать сейчас по-другому. Сейчас, секунду, я поставлю системник назад, смотрите. У меня вот такой же системник, помните, да? Что у меня новый системник, новый ПК. А я сейчас его назад закину. Наконец-то. Тихо. Тихо. Так, звук я перекинул на сам, сейчас, секунду, не туда, все, картинка есть, звук там есть, Фу. сейчас. И то есть, что у нас получается, она сзади стоит, получается, видите, телеком, что э -э... мы делаем, например, например, я что-то хочу закинуть, посмотреть, ну, например, что я могу посмотреть? Ну, например, я захочу посмотреть какой-то фильм, правильно? Я захожу просто на данный сайт. Это вот этот. Сейчас. Я просто перехожу на вот данный сайт. Смотрите, вот этот. Вот видите, вот такой вот. Я выбираю себе любой, любой я выбираю себе. Ну, не знаю, любой, какой я захочу себе, это самый. Конечно, мне неудобно. Буду вот так и сидеть, смотреть, что я выбираю. Совсем. Ну, допустим, я захочу какой-то мультфильм открыть. я захочу, ну допустим, что тут у нас есть, скачать, да? Смотреть. Смотреть ТВ, ну давайте посмотрим. У меня бесплатная подписка, я захожу сюда, я просто нажимаю вот так, и смотрите, сзади меня включается фильм, я просто нажимаю сюда, беру, иду сюда, я хочу пожрать, звук я себе не вывожу туда, потому что он мне 100 лет не надо. Просто беру вот так, ложусь. Опа. Все. Все, то есть понимаете, да? То есть у меня все, у меня уже есть целый телек. То есть мне не нужен никакой смарт-ТВ, ничего. Вот, смотрите. Вот так он происходит, вот видите. Все. То есть человек-паук. Я хочу посмотреть человека-паука. Пожалуйста. За одну гривну. На. Пожалуйста, на данный момент у меня вообще бесплатная эта самая пробная подписка. Ну, друзья, если вы хотите так же само, как я, зайти типа, посмотреть видос какой-то, я не знаю. Если же вы, друзья, хотите посмотреть какой-то интересный фильм, либо же сериал какой-то, я не знаю. Ну, захотите вы, например, я не знаю, посмотреть... Какой-то, блин, там телек, ну, у вас нету телека, у вас нету возможности это все сделать. У вас есть телефон, у вас есть ноутбук, у вас есть ПК. Даже тот же самый HDMI-ский провод, который я купил буквально за 200 гривен. Вы также сама сможете купить себе провод. Не надо смарт ви ничего, просто берете провод, перетягиваете, подключаете сюда. Все. У вас есть все, что вы хотите. Здесь, смотрите, хотите вода-то врубаете, то есть, смотрите, мультфеймы пишут, например, либо же автомобиль выиграть, либо же фильмы ТВ, сериалы. Вот, это все возможно, потому что это лучший сервис для стриминговых вещей. Здесь новин, новинки, любые, там, вена, допустим, что хотите, реально, любые новинки, это все уже здесь есть. Вам не нужно ни покупать ничего, никакие подписки. На данный момент, потому что благодаря мне, благодаря того, что у меня есть промокод, вы сможете на 3 месяца купить э, подписку, вместо 1100 гривен вы сможете купить за 600 гривен. Я вам даю 50%, 50 скидку на то, чтобы вы э, воспользовались, посмотрели, нравится, не нравится. Но если же вы не хотите тратить настолько много денег, вы хотите просто посмотреть, нравится или не нравится, у вас в любой момент, вы в любой момент просто можете взять себе, подключить бесплатный тариф на неделю, просмотреть туда-сюда. И так же самое, если вам понравится, вы просто заходите, смотрите врубай. Ну, если у меня в описании, в ссылке смотрите промокод, вот, на, на то, чтобы одну, на одну гривну смотреть 21 день всякие видосы. За одну гривну, уважаемый, сейчас нигде нету такого прикола. То есть за 1 гривну вы сможете 21 день смотреть любые фильмы, сериалы, мультики, я не знаю. Благодаря вот этому здесь даже еще конкурс происходит, друзья. Всем, кто новенький, участвует, всем новенькие там разыгрываются, имеют возможность выиграть автомобиль, iPhone 13, это вы все сможете сделать абсолютно, ну, в абсолютном смысле, практически бесплатно. За одну гривну, я думаю, это вообще шикарно, Одна гривна, что у нас на данный момент одна гривна, это блин. Это вообще ничто, вы, то есть одну гривну, вы просто можете закинуть себе спокойно, 21 день смотреть видосы, вообще не париться. Если вдруг вам понравится, то, естественно, вы там сможете уже через время купить уже Э, с помощью меня вы сможете взять 50% скидка, а не за полную цену. За полную цену, вы, если вы там, например, на 3 месяца хотите купить, вы просто потратите 1100 гривен никуда, реально вам говорю. Вы просто возьмете у меня на 3 месяца за 600 гривен и все. Пожалуйста, на 3 месяца вы сидите себе кайфуете, челите, смотрите вот видосики. Раз, э, хочу поблагодарить Свети за то, что они предоставили мне такую возможность это все сделать. Это все реализовать. Э, я теперь смогу посмотреть себе видосы. У меня неделя подписки бесплатно, я могу просто за неделю посмотреть меня по-любому понравится я даже сам лично подключу за одну гривну себе вот эту подписку таларя своему уже промокоду я его же использую поэтому вы тоже используйте будете тоже рада смотреть и тоже пользуюсь данными данным видите да то есть я реально пользуюсь данным услугой то есть данные поэтому если что все Возможно, все подробные ссылки, все вы можете это все посмотреть в ссылках в описании. Там есть ссылки на сайт, там есть ссылка на промо. Так же само будет, как уже я вам сразу подготовлю, где можно активировать промокод. Вы просто берете и ищете промокод, он также будет написан мой промокод. Просто копируете его, переходите в раздел промокоды и вставляете и все, пожалуйста, вы активируете все, любое, какое хотите. Я вам даю совершенно на выбор любые ну, любые промокоды, вы просто сами выбираете, и что хотите, то и смотрите, реально, хотите за гривну, хотите за 250 гривен, хотите за 600 гривен, ну реально, хотите еще больше, Но ну, скидки реально там очень хорошие, поэтому... Блин, реально, это, это же ютубчик можно теперь смотреть, реально, то есть я захочу, если захочу, сейчас я что-то включить ну давайте, а... что на фон можно включить? Ну, даже вот это просто я сделал вот так вот так и тут я сейчас секунду выберу полный экран все я типа сделал вот так и у меня на фоне вот такая вот штука это реально прикольно поэтому вот такие вот друзья дела я наконец-то слава богу купил реально давно хотел купить но у меня не получилось так же самое я провод еле нашел 10-метровый его очень сложно найти я вчера специально бегал по магазинам искал а, либо же по заказ это все делается поэтому друзья это все либо же я ищу либо же ничего нету по заказ либо же это дор дорого там по 300 по 600 гривен шоу зачем смысл я просто зашел в эпицентр, нашел за 100 смелычу гривен и все заказал себе подъехал сегодня забрал конечно далеко ехал понятное дело дождь это все задолбало потому что сегодня выходной еще куча народа при на сегодня реально еще наушники как и на зло или я даже не наушники мог послушать, и блин ну это капец полный реально я просто сидел какой думаю блин, сегодня просто такой везучий день что просто нереально вот поэтому как-то вот так друзья если же вам нравится данный ролик обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал подписывайтесь на мои все остальные сети. Так же самое в ТикТоке вышел тоже ролик про данный видос, про данный hdmi провод. Так же самое смотрите, делитесь с друзьями, если же, ну, так же самое обязательно делитесь с друзьями. Почему? Ну, потому что, ну, реально, ну где вы еще найдете скидки на подключение всяких приколов вот таких вот, ну, таких как сети. реально, ну, блин, особенно по скидке вы нигде не найдете. Да, они сейчас будут вам давать за одну гривну, вот это все тестировать, но, блин, вам сначала просто, как обычно, вам просто дадут 7-дневную бесплатную подписку. Потом вам же надо будет выбирать за, за 99 гривен. Реально, любой тариф вы просто выбираете за 99 гривен. А так, за, с помощью меня, любой желающий может за 1 за гривну получить. Так же самое, еще скидки есть. Так же самое, на разные тарифные планы скидки есть. Поэтому... Ну блин, реально, все, кому интересно, обязательно скажите, если вы знаете, что у вас есть такие друзья, которые хотят купить, э, но нету возможности, либо же думают, планируют, но не знаю, что лучше выбрать, обязательно скидывайте мой видос, показывайте. <толкно> просто, я же говорю, единственное, что надо, это для вашего же случая, если вы хотите комфортно проводить время. Просто, я провод протянули с компалий BasNoOTA и все. Еще плюс, что, чем прикол, у них есть мультиаккаунт. То есть вы сможете смотреть, как найти на ноуте. На, на с одного аккаунта, так и на ПГ, так и с телефона где-то, е... ну, ехавши где-то там метро, ну, все же знаете, что инет, в принципе, он практически уже везде здесь, поэтому даже то же самое метро, смотреть, ехать в фильм, либо же какое-то путешествие, либо же за город, это тоже, как минимум, часы вы пока доедете, посмотрите себе фильм без рекламы, без ничего, вообще, без ничего лишнего, и, блин, реально, это круто, это реально круто, поэтому вот такие вот, друзья, дела, э Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видосах Кстати, следующий видос будет про Airpods Я наконец-то расскажу э -э Год, спустя год Использования, что Честный обзор сделаю вот, Спустя год, потому что, как вы знаете, если вы не смотрели Предыдущий обзор, пос обязательно посмотрите в, в углу, то есть в подсказках Обязательно посмотрите Там Я рассказывал про наушники, когда покупал Airpods, я буквально в следующий день Записал обзор, если не смотрели Посмотрите, потому что реально очень много Интересных фактов и в принципе, я думаю, что как раз освежите себе память и со временем выйдет уже тесный обзор. Я расскажу, как уже оно, оно на самом деле, что оно происходит и как оно на самом деле уже спустя год. Есть ли какие-то изменения или нет и так дальше. Поэтому Все, на этом это вот такой вот ноте. Я буду э, заканчивать видос. Всем обязательно сп обязательно спасибо большое за то, что вы посмотрели. Всем удачи всем пока увидимся уже в следующих видео.